Всем привет! Меня зовут Надя Левтер, и я хочу поддержать всех своих друзей, а также представителей и других представителей ЛГБТ-сообщества в Молдове. Я считаю, что в 21 веке все люди должны иметь возможность жить так, как они хотят, жить свободно, и никто не вправе навязывать им свои какие-то принципы, свою мораль и так далее. И я за науку, я за прогресс, я за права человека. Все люди должны иметь возможность жить свободными и защищенными в своем государстве, жить в своей семье так, как они этого хотят, растить своих детей так, как они считают нужным. И никто не должен им навязывать свои какие-то ценности и взгляды, потому что все люди равны и все имеют право на достойную жизнь без вмешательства извне. Те процессы, через которые проходит сейчас Молдова, они э, характерны для всех стран, для... через них прошли все развитые страны и сейчас такой этап э, в истории Молдовы, когда права человека очень актуальны, эти проблемы поднимаются. И различного рода группировок там религиозных экстремистских группировок которые продвигают какие-то радикальные взгляды они имели место и в истории других стран и точно так же себя вели и с этим просто нужно бороться власти должны применять закон и не допускать чтобы какие-то фашистские идеи пропагандировались и безопасность людей, их здоровье, их жизнь подвергалась такой большой угрозе. Молдова является частью международного сообщества. Молдова есть ряд международных обязательств, которые она должна соблюдать. Наша страна обязалась соблюдать права всех людей, вне зависимости от их пола, расы, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации и так далее. Поэтому наши власти не должны забывать о том, что они должны защищать всех людей, которые проживают на территории Молдовы. Мы должны стремиться к тем странам, которые благополучно живут, у которых и достойный, и высокий уровень жизни. И посмотреть на их модель государства, как у них состоят эти взаимоотношения между людьми, между властями, людьми, на каких принципах, на каких ценностях они построили свою демократию и так далее и я хочу пожелать всем людям вне зависимости от их сексуальной ориентации чтобы они э были добрее, были терпимые, чтобы если у них есть какие-то вопросы, если они что-то не понимают, чтобы они просто проинформировались. В интернете сейчас есть очень много информации на любые темы. И если вам что-то непонятно, если вы э, о чем-то не знаете, просто посчитайте на эту тему. А также э, людям, которых, у которых есть какая-то очень большая агрессия и ненависть кому-то, нужно, наверное, задуматься, из-за чего у них такая агрессия. Может быть нужно обратиться к психологу и проконсультироваться. Может быть на самом деле проблема заключается в них. И я желаю им тоже стать терпимее, и чтобы они также смогли спокойно, свободно сосуществовать с другими людьми, никому не мешая, и чтобы им никто не мешал. И все будет хорошо.